Что значит достичь успеха? Это стать богатым или создать счастливую семью. Иметь в жизни много денег и мало любви приводит к дисбалансу жизни, впоследствии чего человек начинает чувствовать себя несчастливым и неполноценным. Брайан Трейси. 7 составляющих успеха. Сегодня вы узнаете о семи составляющих успеха, без которых успех в жизни невозможен. Для этого человек должен быть в абсолютной гармонии в следующих семи сферах жизни. Первое. Это мир в душе. Какой вы изнутри? вы спокойны в глубине души или обеспокоены проблемами и жизненными рутинами. Чтобы приобрести мир в душе, вам необходимо выбросить весь негатив и пессимистичный настрой к жизни из подсознания и внести туда позитив и оптимизм, чтобы ясно мыслить и двигаться дальше. Человек с негативными чувствами к жизни очень часто подвергается депрессии и апатии, впоследствии чего ему не хочется ничего делать, кроме как сидеть и смотреть сериалчик. Вы должны чувствовать себя счастливым, иначе все остальное потеряет смысл. Второе. Здоровье и энергия. Нет ли у вас проблемы со здоровьем? Может быть у вас есть лишний вес, или какие-то органы подвержены заболеваниям? Что бы ни было, вы не можете чувствовать себя комфортно с плохим здоровьем. Да, если вы забьете на свое здоровье, то может быть быстрее достигнете финансового благополучия, но последствия могут быть ужасными. Помните, к успеху можно прийти здоровым, а можно и с разными болезнями, но в любом случае, проживать остаток своих дней вы будете сами. 3. Любовные отношения. Есть ли у вас будут плохие взаимоотношения с вашей семьей, детьми, родителями, то все остальное теряет смысл перед любовью ваших близких людей. Любовь является одной из таких состояний, которое воодушевляет человека и позволяет чувствовать себя счастливым. Плохие любовные отношения плохо сказываются на самочувствии человека, так что это тоже является немаловажным фактором успеха. Четвертое. Финансовая свобода. На самом деле финансовая свобода должна была быть на первом месте по важности. Большинство людей вечно находятся в стрессе из-за финансовых проблем. Много семей разрушаются из-за недостатка денежных средств. Также при серьезном заболевании человеку потребуется дорогостоящее лечение. Так что игнорировать финансовую сторону своей жизни не получится. На сегодняшний день существует множество книг о финансах, так что каждый, кто захочет, может обучиться финансовой грамотности. 5. Высокие цели и идеалы. Насколько амбициозны ваши цели? Вы хотите провести свою жизнь в тени и прожить приземленной жизнью, или же хотите открыть свое дело? А если хотите, то что это будет? Магазинчик в вашем районе или корпорация, предоставляющая пользу всему миру. Высокие цели мотивируют человека достигать всего большего в жизни, а если у вас низкая цель, то дальше этого потолка вы не поодниметесь. Шестое. Самопознание и самоосознание. На вас можно легко повлиять. Если кто-то из ваших окружающих или даже близкие люди внушают вам низкую самооценку или негативные чувства по отношению к себе и ситуации, то это они управляют вашей жизнью. Берите свой роль жизни в свои руки и не отпускайте его. Не позволяйте незначительным неудачам или мнениям людей повлиять на себя и почувствовать себя неудачником. Помните, вы не то, что о вас думают другие, а то, что вы думаете о себе большую часть времени. Седьмое. Самореализация. Осознание того, что вы совершенствуетесь в профессиональном и личностном росте, что вы с каждым днем совершенствуете себя, дает вам больше силы, чем вы можете себе представить. Если вы не будете самосовершенствовать себя, а оставаться на месте, то вы будете деградировать, потому что жизнь идет вперед. Успех это не что другое, как вечный рост в жизни. Только достигнув баланса в этих семи составляющих, вы сможете достичь успеха, ибо успех это не что-то одно, а все вместе. Если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк, поделитесь с друзьями и не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые полезные видео.